Так, ну что, друзья, продолжаем рубрику по гайду в день. Сегодня у нас будет Ну-Ну-Ну. Сегодня у нас будет Ну-Ну. Лесной танк, хороший инициатор, массовый урон, замедление, контроль. Куча всего полезного, очень много всего. Поэтому, в принципе, погнали в тренировку. Посмотрим, как лучше всего на нем зачищать лес как выходить на ганги и тому подобное. Сам по себе, вообще, Нуноч он очень сильный, очень полезный командный такой чемпион. Ну, он у импакта много вносит, особенно в тимфайты. Допустим, взять его скиллы, да, вот, пассивка. Если у вас есть какой-то гиперкерри по принципу, не знаю, там, Джинкса, к примеру, Тристана. Он ускорит за счет пассивки, то есть его пассивная способность накидывает ускорение на союзника. Первый навык у него очень хороший, это захил. Я думаю, предметы мы разберем чуть позже, но я не советую вам собирать долвиков первым предметом. Я понимаю, что он стакается, типа, скилится и бла-бла-бла. Но. Эм, есть одно маленькое но. М не заходит он, не заходит он в кемфайт, и особенно когда нужно забирать объекты. Не просто <coughs> не заходит. Короче, ладно, просто не заходит. А, Максим, мы ему первый скилл, потому что это его Джор, это то, тот его скрытый о, интерес. Да, жалко, конечно, сейчас нам никто не поможет. Мы можем это обойти с помощью перезарядки, допустим, 0. Сейчас мы сделаем 2 кусь. Вот, и погнали. У нас приблизительно сейчас будет перезарядка. Сделали вид, что нам помог Лейнер или какой-то там АДК, неважно. Мы с ним забираем, короче. И многие допускают ошибку в том, что они начинают, допустим, на Нуну сразу выходить на ганг. Но я советую вам качать третий и с помощью третьего навыка идти дальше фармить. Фармить именно в таком порядке. Почему? Потому что если вы будете выходить на ранних стадиях, вы потеряете тайминги леса и вражеский лесник, а вы все-таки танк, вы не какой-то там а хорошо скилящийся шивана или там, не знаю, лесин, тот, кто может легко и быстро зачистить лес. На Нуну можно, самое что интересное, зачищать а, сразу волков, выходить на синий баф, забирать синий баф и после синего бафа выходить на крабика. Ну-ну, в принципе, может это делать. Но, опять же, это если вы понимаете, что здесь не будет э, вражеского лесника. Ну, или вам хорошо помогут с пулом. Очень хорошо помогут, прям там, деталово. Да-да-да. Насчет краба советую забирать его сразу э, с помощью первого эсмайка. И уже когда вы получаете четвертый уровень, вы можете выехать, допустим, на мид. Вот загулял мидер. Я понимаю, что это бот, но загулял мидер. Запустили снежок. Пока он стоит вместе, смотрите, вы просто начинаете его автоатачить и за счет вашего красного бафа, да вы его замедляете, у вас есть кусь и по сути ФБ в большинстве случаев где-то так оно и происходит да, у них есть флеши и все остальное но не забывайте, что есть у вас э, мидер какой-то, да который может вам помочь в плане, чтобы забрать, поэтому сильно не расстраивайтесь, а потом уже возвращайтесь за фармом бафа да, то есть тайминги никто не отменял что касается вообще раскачки скиллов. Первый, третий, а потом только второй. Второй вам нужен для того, чтобы выходить на ганги. Вы забрали баф, вы видите, что у вас тут файт идет. И вы осторожненько выехали. Управление снежками влево-вправо несложно. Но нужно научиться все-таки их катать. Смотрите, многие Ясуо, которые играют да, вот против Нуну. Нуну катит шар. Вот, он его сейчас перезарядка 0. Он его катит. Пока он его катит, он считается э, прижатым к Нуну. То есть его не задоджить, пока он только во что-то не попадет. Ну или вас там не цепенят где-то, и он просто не покотится дальше сам. Третий навык... Ой, хороший Варус. А, три... Третий навык ваш, э, помимо того, что он накидывает снежки, чем больше снежков попадет по противнику, да, то есть тем больше урона вы нанесете ему. Магический урон в размере 3-15% от максимального запаса здоровья, да, то есть обезвиживает на полторы секунды, ну, то есть чем больше. Урон и продолжительное замедление зависит от количества снежков. Я думаю, в принципе, понятно, да. Эм... Магию, Дальше, что? Что вам нужно? Вам нужно знать про сборки, непосредственно сборки. И вот что касается урона, да, дрожь земли ему очень хорошо заходит. То есть он с помощью э, снежка поднимает цель. И активируется дрожь земли. <как> Сейчас мы поставим вражеский манекен. Грубо говоря, вот мы котим. Подкатили, дрожь земли активизировалась. да, То есть мы его замедляем, она взрывается. Мы опять наносим ему урон. Как видим, 750, потому что он процентально идет. Ну, как бы, все хорошо. Дальше, сборка. Почему я советую собирать э эгиду, а потом ботинок. Да, то есть, э по большей части это бронированные сапоги, но иногда бывают и мерки нужны. Потому что бронированы. Почему бронировано? Потому что первые наши 2-3 предмета, да, они дают нам темп игры. А так как мы будем дальше собирать облачение духов для усиления вампиризма от Кусь. Нашего Кусь. Голос просил. Нам в любом случае облачение духов необходимо. То есть сборка будет выглядеть приблизительно так. Мы берем, желательно, перед объектом, но это если вы хорошо выйдете на ганге, вы сможете, зачищая правильно лес, выформить себе половиной тысячи, да, которые не хватает для эгиды. И вы уже, выходя на какого-то герольда, давайте съездим на герольда, Кх -кх -кх. с помощью эгиды вы сможете более полноценно забирать объекты. Почему? Потому что с каждым ударом, когда эгида настакается, вы будете носить дополнительный урон. А у Нуну, да, мы понимаем, что у нее есть чистый урон. Не золотая гида, она уничтожения. Изничтожение. И вот она уже настакивается. 6. Каждый удар идет АУЕ. То есть, если мы смотрим сейчас на Герольда, его все время подпаливает. И мы наносим ему много урона. То есть, Нуну хорошо играть от объектов, да. То есть, он настакивает себе гиду и после идет в файт. Ну, к примеру, допустим, он настакал и поехал в файт. Будем считать, что мы его забрали. Забирать не вижу смысла сейчас. И вот первый фейл. Да, шарик у нас разбивается об какую-либо преграду. Сейчас у нас 5 стаков, и сейчас мы начинаем уже подпаливать. Подпал и захиливаемся. Подпал работает именно... Эм, скажите мне, скажу я вам. В магическом... Б -б -б -б -б, как воспламенение, магическим уроном. Да, то есть воспламенение носит чистый урон, а агида наносит магический. В принципе, обзор есть у нас предметов, кто, кто не разбирается посмотрите я немножко не готов, конечно, для гайда был а, как происходят файты? давайте подумаем о том, как будут происходить файты Ну, ну, заходит всегда где-то сдалека желательно, не знаю, там, от первого-второго товара. то есть он накатывает шар он накатывает шар, вам нужно изучить маршруты, особенно лесные как, куда лучше, откуда катить да, то есть именно вот эти вот все маршруты вы должны именно понимать. Вилом знает. Да? Оп, есть контакт. Поймали. Мы даем оцепенение, становимся в середину. Он либо дает флэш, да, то есть и уходит, либо умирает. В принципе, все решено. А дальше мы, я же говорю, собираем ботинок. Желательно горгулю ему собирать, все-таки он танк. А дальше облачение и все остальные предметы по ситуации. Броня, Если у них много физ урона, то в принципе можно и так поэтапно. Взять кусок антихила с доспеха, броня для того, чтобы быстрее накатывать шар. Да, то есть э, скорость передвижения все-таки влияет на это все. И по факту, по факту, что вам нужно знать? Вам нужно понимать то, что первый навык наносит э, 800 чистого урона на седьмом уровне, когда вы максимально его прокачали. Вот Варус уже думал, что убил, и он нас убил. И и-и-и, и ботинок. И помогает хорошо ему... Сейчас мы его быстренько насобирали, да, то есть он ускорился и покатили. То есть для быстрого выхода на какой-то ганг броня мертвеца просто обалденный предмет. Есть вариация, конечно, сборки его у мага. Да, то есть, но по большей части у него идет преимущество за счет хила. И вот за счет эгиды и облачения духов он может долго стоять в файтах. Но как стоять? Он заходит в файт, дает прокаст, он все-таки утилити. Он получает много урона, отходит и где-то захиливается. Он где-то должен захиляться. Гаргуля, как мы знаем, дает хп, но режет наш урон. Но опять же это все временно. И вот мы возвращаемся, делает ошибку флэш. Через флэш вы не продлите снежок. Если вы будете крутить снежок и нажмете флэш, вы просто флешнитесь, а снежок будет сзади вас. Понятно, да? То есть со снежка нужно заходить до Талова. В принципе, на этом все. Ну, ну танк лесной. Правильно как говорится, нужно просто фармить лес, выходить на ганги и желательно помогать команде. Помни о том, что вы основной танк. А что касается объектов, на объектах желательно, чтобы вам помогали. Не будет помощи, будет тяжело. Вы можете, вот, я же говорю, за счет эгиды вот так вот быстренько забирать. То есть эгида уже надамажила 1000 урона. Это очень даже хорошо. В нашем случае. И смотрим. 800, 800, 1600. Q, смайт. На 1600 мы забираем объект. И так же самое мы можем забирать всяких нашоров. Нам на 15 уровне. Когда у него там 1800. Желательно 1700, чтоб на верочку. В принципе, это весь гайд, и он чемпион не сильно сложный, просто нужно понять, что им нужно зачищать лес. То есть он все-таки зависим от фарма, чем больше у него предметов, тем для него лучше. Надеюсь, вам гайд был полезен, если что-то упустил, пишите в комментариях, а также пишите в комментариях, какой бы вы гайд на какого чемпиона бы хотели. И возможно, вот прям даже завтра он появится. Все, всем до встречи, всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал и все в таком же духе. Залетаем на стримы, и стримы у нас по большей части антучины, но иногда сейчас будут на Ютубе. Та всем до свидания, здорово, ну, всем здорово, да, всем пока.